Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «РУСТЕХПРОМ». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат ATOL 90 f и пробитие кассового чека по коду товара из базы товаров за наличный расчет по свободной цене. Для пробития чека по коду товара из базы товаров по свободной цене за наличный расчет необходимо из выбора войти в кассовый режим. Для этого нажать «1.1. Итог». На экране появится 4 нуля. Ввести код товара, в данном случае единица. Нажать клавишу ВВ. Ввести цену, по которой будет продан этот товар. 100 рублей. Нажать клавишу ВВ и клавишу итог. И напоследок, помните, обслуживаясь компанией Рустехпром, вы получаете не только качественный сервис, но и круглосуточную техническую поддержку ведущих специалистов по работе с контрольно-кассовой техникой.